Всем привет, друзья, кто смотрит данное видео, спасибо, что зашли на мой канал. Это канал о покере, а С вами Максим Винокуров. И сегодня тема будет деньги. Такая вот щепетильная тема, в принципе, касающаяся многих игроков, которые, в принципе, играют в азартные игры. Много я как смотрю разных сайтов, открываю. Вижу, что пишется в комментариях, что деньги не приходят, деньги никто не выводит, развод, замануха и все такое прочее. Но, в принципе, данный мой канал, он немножечко отходит, я думаю, что от этих комментариев в сторону, потому что деньги, если вы играете, опять же, на Покет зарегистрированных в правильных системах, ссылку на регистрацию и на сайт, с которым нужно начинать и, в принципе, который будет выплачивать дальнейшие вам вознаграждения я оставлю под этим видео а сейчас я хочу продемонстрировать вам показать что в принципе так вот основной сайт poker strategy на котором в принципе вы можете найти для себя полезный много информации и начать играть в покер здесь большой такой выбор покер румов сейчас я открою но Сама тема, это не про сайт, но немножко вот решил вам тоже рассказать. И дальше идем. Вот э, открою. Так, э, Вот эти деньги мне поступили с этого сайта. Буквально вот э, минут, даже не минут, часа два назад. Еще 50 долларов. Как вы видите, PokedStrategy.com была выплата. Также вот хочу вам показать агент, где мне пришло письмо а, ну как видим мы сегодня да вот в час дня пришло письмо свежее письмо где на ваш счет только что поступить в размере 50 долларов опять же сайт покер стратеги да так и я хотел показать вам переписку да где она у меня сейчас есть сейчас посмотрим Так, вот у меня свежая переписка. До этого момента мне не удалось перечистить средства, как вы видите, что пишет с SpokerStrategy. Живая переписка идет без всяких роботов, то есть вы задаете свой вопрос, который у вас возник, и вам отвечают в принципе в течение дня, дают вам ответ. Но дело в том, что я завел на днях, ну на днях, месяца два назад, кошелек мне посоветовали игроки сделать открыть счет на скриле это будет быстрее вывод средств проходить до этого я пользовался картами банк возрождения сбербанковск где в принципе туда выводил средства но вот я решил попробовать открыть счет на скриле и у меня здесь, соответственно, была проверка э, этого счета. Здесь я скидывал свои паспортные данные, но ну, я думаю, как везде в платежных системах. И поэтому, когда мне переводили деньги, у меня были ограничения установлены. Так я еще не подтвердил свой аккаунт на скрилле. И вот, в принципе, вот моя переписка. Так, в итоге. Я им вот писал 28.02. Здравствуйте, попробуйте снова сделать перевод на Скрил. Я сейчас зашел, вроде напис... Надписи не стало. Проверка личности. И мне вот письмо пришло, что уважаем Максим Минокоров, это я скопировал с почты письмо от Skrill. Мы рады сообщить, что ваша учетная запись Скрил успешно проведена и ваши лимиты на отправку средств по будущим транзикликациям увеличены. И мне... После того, как я им написал, они мне перечислили деньги. И вот она сумма плюс 50 долларов, друзья. Общий доступный баланс 238. Мы сейчас давайте попробуем вывод средств сделать. Нажимаю. Так, это я немножко долго здесь все вам рассказывал. Сейчас мы попробуем опять войти. Так. Нажимаем войти, и, в принципе, я думаю, здесь проблем никаких у вас не возникнет, если вы зарегистрированы. И давайте делать вывод средств. А, у меня здесь 2 банковских счета, и, в принципе, здесь... Так, ну я вот... Комиссионный сбор здесь составляет 6,25%. А, нет, это в долларах. 6 долларов, а здесь... 7,5%. с половиной процента так но ну здесь у меня сумма получается 231 доллар здесь 20 121 и время на обработку средств 21 день а здесь от 1 до 5 как я вижу немножко по-английски написано и давайте нажимать вывод сейчас нажимаем далее а, видите сумму Друзья, и вот мне пришло сразу же практически мгновенное сообщение, где написано, уважаемый Максим Владимирович, настоящее электронное сообщение, подтверждает, что вы успешно вывели средства со счета своей учетной записи с КРИВ, зарегистрированные под таким-то номером и адресом. В случае, если платеж не будет принят банком, деньги будут возвращены на счет вашей учетной записи СКРИЛ. Поэтому что хочу сказать, друзья, проверяйте сайты, на которых вы регистрируетесь, ищите проверенной системы данный канал по покеру является честным каналом, каналом. данное видео, которое я выставляю это откровенные видео, это практические видео как говорится, пользуюсь своим опытом, я делюсь с вами тем, что имею в дальнейшем вам желаю, чтобы вы достигли своих целей достигли своей мечты, хотите выигрывать деньги, выигрывайте, хотите играйте, играйте, играйте но не, не будьте обманутыми И относитесь честно К другим, как и к себе А я думаю, что мы увидимся в следующем видео Кому понравилось данное видео Подписывайтесь на мой канал а, Опять же, ссылку я оставлю на регистрацию Под этим видео И всего доброго, пока Друзья, еще не пока Если честно, я задолбался Выводить деньги на скрил кошелек Но вроде все решилось воспользовался я услугами так Сбербанк мне было отказано потом СКБ банк тоже самый отказ у меня был и Газпромбанк Газпромбанк вообще обменил всю эту транзикацию то есть изначально то есть СКБ банк еще кое-как там обрабатывал Сбербанк тоже обрабатывал в итоге у меня ушел в месяц ну, я потом перестал вообще выводить деньги, мне надоело, дела свои решал, И в итоге я вывел деньги на ВТБ-24. Обратился опять в службу поддержки скрил кошелька, задал вопрос, почему я не могу вывести деньги, то есть со стороны игровых сайтов деньги мне перечислили. Здесь все честно. А Сбербанки, как что мне ответили в службе поддержки, что не все банки работают со скрил кошельками, оказывается. Поэтому... Писал я на форуме. Мне сказали, что кто-то перечислил деньги на Альфа-Банк. Но у меня карты Альфа-Банк раньше была, сейчас ее нету. И вот буквально ВТБ-24 на карту. Вот сегодня я получил свои долгожданные деньги. Поэтому все работает. Пишите в комментариях, у кого будут вопросы. Буду помогать решать. Спасибо всем за внимание. Ставьте лайк, кому понравилось видео. А мы увидимся в следующий раз. Ну, я думаю, будет что-то интересное. Всем пока. Всем пока.